Я пошел работать в шестьдесят первом году. Я был наборщиком типографии «Известия». У нас был один такой старый рабочий, которого начальство никак не могло сопроводить на пенсию. Он был замечательный человек, я безумно любил с ним разговаривать. У него была странная двойная фамилия. Фамилия была Быков Баранов. Кто бы ему ни говорил, там, то есть Баранов потому, там, он говорит, я не баран, я не Баранов, я быков Баранов. Он требовал, чтобы называли обе части ее фамилии. Так вот, какое-нибудь собрание, ко мне подходит начальник цеха Василий Павлович Львов, такой человек больших дипломатических способностей и говорит мне, Юра, ты бы не мог этого, быкова баранова куда-нибудь увести на это время. Я говорю, Василий Павлович, вы же объявление повесили, но ну, вы же знаете его страсть. Он говорит, ну придумай что, ну, а чего, почему Быкова Баранова так не хотел начать видеть на любом собрании? Быков Баранова, На любом собрании, сразу после окончания речи закладчиков, поднимал руку и, пользуясь своей глуховатостью, думаю, что липовой, не слушая возражений, шел к трибуне и говорил, товарищи, я хочу поставить вопрос о положении рабочего класса в нашей стране. Товарищи, я работал у Сытина и получал 110 рублей. Вы знаете, как я мог жить на эти деньги? Так вот, с 17 -го года рабочий класс живет все хуже и хуже. Елена Порфирьевна Рыжова, которая, по-моему, работала там вообще с основания типографии, тоже своеобразная женщина. Сохшаяся старушонка. При лёгем сыне я сказал, да. Она сказал, ну ладно, только это учти. Что я почетная гражданка. Я дочь купца Первой а. Гильдии. Но почетные граждане это те люди, которые были детьми не потомственным дворям, а личных они получали звание почетных граждан. Но дворянство на них не... На них распространялось, но звание почетного гражданства в этом поколении они имели, а их дети, внуки, уже не, уже не имели. Да. И я ей говорю, Елена Порфирьевна, вот так, по-честному, а что он делал в сталинское время, наш, выков баранов? Она говорит, точно так же выступала. Так его, говорит, запирали. И, говорит, в материалку пошли в кладовку, якобы зачем-то нужным. Он туда войдет, а его на висячий замок. Собрание провезут и выпускают. Но если он уж вылезет, так он это произнесет о том, что положение рабочего класса. И никаких последствий. И никаких последствий. Ну ни, ни, черт его знает. Черт его знает, это, это сложный вопрос.